Не могу жить без тебя. Стой, подожди и не говори. Медленно, томно, грустные слова. Только лишь глаза мои смотри. Что случилось с теми нами? Мы же любим, но и раним Капелька, и осколком плачут две души Капелька, осколком плачут зеркало души Почему так долго говорим не о любви? Что случилось с теми нами? Я не могу согреть тебя лед между нами и забит Да, без тебя я птица без крыла Виду не подам я хоть полит Тихо вечер догорает Мы с тобой наедине А любовь страдает С теми нами мы жили. Живем...